Привет всем, меня зовут Максим, я ведущий менеджер компании Барский, и моя работа заключается в том, чтобы разрабатывать и оптимизировать продукт. У многих существует проблема с висящими проводами от техники. Сейчас я покажу вам, как мы избавились от этой проблемы дешево и быстро. Для решения данной проблемы в нашей ситуации мы использовали фирменный удлинитель Хефеля с плоским штепселем для того, чтобы провод сразу же уходил вниз. Порожек, под которым мы спрятали провод удлинителя и интернета. Далее, корпус удлинителя. Мы с помощью пластиковых стяжек примотали к ножке стола. После чего все исходящие из удлинителя провода и интернет-лут вот из подножки мы умотали с помощью черной изоленты. Далее мы размещаем все кабеля в кабель-канал ЦАРГУ, который находится под столешницей. И все нужные на поверхности столешницы провода с помощью кабель-канала мы выводим наверх. В общем, на эту работу мы потратили около часа времени но получили максимально комфортное и упорядоченное рабочее место.